Всем здорово, с вами Гидро 4, и сегодня у нас реакция на Крейга. Я решил немного разнообразить реакции и снимать не только на Мармока и Джохана, а заодно на коллег Мармока. В данном случае посмотрим на Крейга, вы даже об этом просили в комментариях. Давайте смотреть, это будет в качестве эксперимента. Если, если зайдет, то сможем также продолжить на него смотреть, если нет, ну нет. Погнали. Точно не на карте Где так, ну вроде я подключился к вам. Что? Меня призрак Игоря задел, и я встал на колено. Я сейчас сдохну, если мне никто не поможет. А что за игра? Так. А, это просто прошел испытание. А вот это нет? Да блять, какой он шустрый, сука, Олег. А Боли что не это нет, такое нет. вообще? Не, объясните мне. Ну, там клансик какой-то, что ли? А у меня есть. Не Почему? Сто... Потому что ты нюхнул моего фосфора Мармок тут тоже присутствует, здесь кто не понял На рельсы, поставил на рельсы Вот вы суки подлые, я не успел даже поиграть еще толком, подождите Я не хочу вас огорчать, но осталось совсем чуть-чуть времени до моей смерти Давай вылечим его И убьем снова Ой, блядь, что это было? Самолет, нас палит, самолет, это жопа, это нам, все, нам пиздец, короче Это беспилотник так, после него на с пистолетов по беспилотнику стрелять. Ого! Ого! Ого! А можно у них пушки, например, взять? да, но с них особо пушки. не падает. расходники, патроны, что-то такое. Ну да, да. Что взорвалось? Сейчас игры взорвется. О! О! Да, там граната валялась. Я понял. Короче, любимое оружие ваше я уже заметил тут. As well as динамит. Я его поднимаю! И тоже подорвался. А ты поднял, ты поднял. Ты же мертв. Ты мёртв. Но ты мёртв. я лёг. да, я Нет. лежу. Нет, ты стоишь у тебя на плечах Игоря. Да, да, да. Да, да, стоит такой, типа, О, поднимаешь, а кто меня поднимает? Ты кого-то. я поднимаю кого Да, я вижу то, что надо. Что что правильно, мы оба лежим на самом деле, и нас только что. Нет, я не лежу, я у тебя Да, у него у него совершенно другое укрыго. Ну сейчас посмотрим, что будет у тебя. Вот, ты, теперь ты стоишь на плечах, Игорь у Я его вылечил. Так я продолжаю, Я тебя вылечил, хули ты лежишь? Алло? В смысле, лежу я на тебе? Ты лежишь, блядь? Вот я сейчас тебя возьму, погоди. А, не, я это умрать. Вы блядь. у меня вообще стоите без анимации, я... просто... Что, Что? Что такое? Твоё, как оленя, ты, 20 и 100. Что за внимашки? Вы как сиамские близнецы, просто. Я не могу его взять. Он лежит. Что происходит? Ну, поганула играю. Это ж мармок есть. Братан! Какого хуя, Богдан? А <с laisser> что? Что происходит? Что происходит? Ну это КСГ ну в это Давай, Богдан, садись. Это че ты, наверное? О, нет. Простите. Да не могу, а тут отпусти меня А там еще и Джохан с ними играл. Выходи, выходи, выходи. Ну, бля, у меня не было пушки нормальной, сука, ну ебаный, бля. Я думал, ты калаш. Игорь, тебя ебут попу. Тебя одна пуля, да, он, что ты сделаешь? А теперь что сделаешь? 2% два, два ХП, а теперь что сделаешь? Вас, что ты рассчитываешь? Да отстань от меня! Расчитывай, ты что закрышься нахер? Сделать джохом грохнул что ли? быстро сдался. <свят> Твой энтузиазм сразу Ну, мормок с ними нет, я больше так что-то погляжу. Больше. Как Крейк играет э, с Джоханом, больше нет мормока, Когда играет с Мармоком, нету Джохана. <свят> <свят> <свят> Они же там вроде <руки> как рассорились. <свят> Что там ты сказал? Следующий на очереди тоже отъехал. Бля. Я Мы поняли друг друга без слов. А, своего убил! друг друга без слов! Сейчас я альта обусь. Вот сейчас можешь кинуть? Сейчас, правильно. Олег, желай! дай-ка завершить сеанс. Что? Что? Почему в землю ушел? Олег, будь ты проклят, что ты со мной сделал. Что Вытащите меня отсюда! А ты где, в смысле? Меня в землю закопало. Кстати, О, надо отчёт. выпить водички, потому что у меня очень мало обносливости. А да, ну вылез да, оттуда. Повезло. ФПС. Почему а у меня? Почему ФПС. Будем их иметь просто. Мне камера не нравится. Боже мой. подрывается-то? Я видел это, да. Так за нами, посмотри, какой-то ниндзя, катана, самурай. Что это? Это кто такой? Я не его трахну. Так он страшный еще был очень. Я обыспался. Что? Да? Постоянно подыхает Крейг. Спасибо, Олег, это лучший доктор на свете. Понятно. Sorry, bro. Тогда я прицеливание убивал. я опять что? Ты издеваешься? Выгоните что ли? Я третий раз лежу на земле уже. Олег, доктор. Олег. Там есть пулемет, страшно. Понравилось, как тебе в голову засадил, типа. Бляааа, выкрасный. Вы второго угроз, вы вы коле. Мы что, даем заднюю Вась? Да, мы даем заднюю, блядь, потому что я флешу лонг. Вася, заднюю, заднюю дай. Флешу, лонг. Я тебя честак спалил, тебе пизда. Такая пизда. О, в бащину, вас а, Во вторую о, бочину. О, <звук> о, А, о, а кто, кто в них молотов кинул? Я тихо, как не шумит. Сейчас очень важно, блядь, чтобы я послушал эту игру. Который прошу. Если Богу меня твою... сейчас прострелят, я сяду на свой микрофон. Да я твой рот Он На заяц сидит. Блядь. На каком еще зайце? Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! нахуй ты руинишь свою шашку? Ты ведь ты не читал просто. Мы с вами в городе живем, я довольно близко. Я приеду сейчас и ебашу, сука, бля. Давай, ран, пустой. Хули ты тут делаешь, блять? Залез на него спины. Игорь, ты не портил последние игры. Я серьезно тебе говорю. Посмотрите на мой длиннющий ствол. Ладно, у он длиннее будет. Она пропорциональна твоему долбанному телу. Ну это да, какие-то они здоровые чересчур. Посмотрите, спереди сейчас. Как у него дергается в пиписке там что-то. Погоди. Ну чё? Да? <с markets> Почему он Ребята подъехал? Это ещё что такое? Упаковывать вас пошел, парень. Ты чё, блядь? Он сам по себе едет. Вали отсюда, вали. он короче... Вали! Отсылочка. Вы его бьете. А, мы пахер. И чё у нас там? Да, блядь, да зачем? О, объектив полезно, Вали. О, все просто взяли, блядь, и распорта... Распорта... Распотрошили. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> ну, и напоследок мы, как главные экспериментаторы, в Таркове решили выяснить, сколько же все-таки человек сможет выдержать попаданий в тушку. Где Аркаша, где? где подопытный кроличек мой? Ща я пристреляюсь немного. Зажимай, не знаю. Он Ты идет присядь, прямо присядь. ровно в цель. Ты присядь. Руки раздвинь Вась, <свят> как-нибудь, я не знаю. Раздвину руки, и ноги другу раздвинули тоже. Давай, вось, поехали! С Богом. Первая пошла, 50 стой, пуль... Стой, стой, стой, стой! Некуда стоякивать. Сдох, <смех> <смех> Джохан. Вася, первую ноль. Было, Почему? Чего? <смех> я тебя не повредил <смех>. вообще. Я, повредил. я... Промышленный... одну единичку снес. Я да? не знаю, тарков как -то... это. Это богованный, вонючий, сука. Тарда. То есть, мой броник, то есть, ты только разгрузку, получается, да? У тебя из доса кровь так симпатично пошла. Страха умер, походу, вот этот харчок. 62 попадания. Зафиксировано. Сейчас, по идее, я должен был вам рассказывать о том, как мы круто съездили на Игромир, мы с ребятами тусили, mm -hmm. веселились, игрались. Я а с Мармоком, я так, да? Я с роликом то, что вы все это уже знаете. Так, чтобы все бесполезно. В общих чертах поездка обещала быть бомбезной, такой она и оказалась. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем пиз и до следующей недели. Ну, мне зашло. Получилось, даже на, на уровне Мармока или даже Джохана... Прикольно. Yeah, мне не понравилось. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Продолжать ли мне снимать реакции на Крейга или нет? А Если yeah. понравилось, понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если меня контакт. подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. И до следующего видео.